И слава Господу, что Господь нам даровал сегодня возможность быть вновь в этом доме. И, конечно, быстро прошла неделя, и порой мы не замечаем, как пролетает, пролетают наши дни, время, и жизнь идет тоже быстро, но Господь даровал нам этот шанс еще сегодня прийти сюда, для того, чтобы Его прославить. Это не просто клуб по интересам, это э, вся наша жизнь, она направлена к тому, чтобы Бога прославлять во всяком деле. И когда мы собираемся здесь, это как бы единым аккордом мы Его прославляем во всем, и в песнопениях, в словословиях, в чтении слова. И... Господь сказал, когда учил учеников, когда учил их молиться, Он сказал очень важные слова и очень нужные слова. Когда ученики спросили у Иисуса Христа о том, чтобы Он их научил молиться, это был действительно очень серьезный вопрос, потому что они видели, как молились фарисеи, они знали, что язычники молятся в многословии, думая, что Бог их услышит. И когда они спросили, научи наш, нас молиться, и Господь сказал, молитесь же так, Отче наш сущий на небесах. То есть Он показал им, что Небесный Отец находится на небесах. Он не то что отстранен от людей или от земли, Он просто отстранен от греха абсолютно находится в неприступном свете, находится абсолютно отделенным от греха на небесах и говорит «досветится имя Твое». То есть Он всегда прославляется, Бог всегда прославляется. И поэтому мы сейчас поблагодарим Бога, что Он прославляется через Иисуса Христа, который пришел сюда на землю для того, чтобы пострадать за грехи всех нас. Давайте перед началом служения помолимся. Иисус Христос, Господь великий, благословенный Бог, мы верим, что Ты есть Бог, сотворивший небо и землю, участвующий в творении, потому что через Тебя было все сотворено, видимое и невидимое, начальство, господство. До последнего атома Господи сотворил Ты и руководишь на этой земле Господи, все под Твоим контролем. И сегодня наши сердца, наши души Ты видишь абсолютно. Ты знаешь движение сердца. Ты знаешь, Господи, слово, которое еще не на устах, которое еще не на языке, которое должно выйти. Ты знаешь его в совершенстве. Господи, все наши дни записаны в книге Твоей до того, когда мы еще пришли на эту землю. Господи, Ты есть тот великий, от которого ничего не скроешь. И ты знаешь наши сердца, Господи, с которыми мы пришли сегодня и сидим здесь или стоим пред Тобой сейчас. Господи, поэтому прошу Тебя, Иисус Христос, чтобы наши сердца были свободные от всего то, что Тебя не славят, от сплетней, от каких-то нехороших мыслей, от каких-то бытовых дел, который нам все равно придется делать завтра в рабочее время, Господи, но прошу Тебя, чтобы сегодня, сейчас мы могли освободить все наше внутреннее состояние, нашу душу, наш дух, наше сердце, для того, чтобы мы могли впитывать Слово Твое, Господи. Эта тема, которая будет звучать сегодня, очень важная, что Ты через славу Свою нас преображаешь, Господи. Благодарю Тебя за это, Иисус Христос, что Ты оставил нас на земле, чтобы мы делали добро, и через нас прославляешься, Господь. Поэтому помоги нам, Господи, не тухнуть, как свеча под сосудом, Господи, и радовать Тебя тем, что мы живем Тобою, Господь. Это великое благословение, Господи, Ты даровал нам мир в сердце. Истину в разум, Господь, Ты есть Сам истина, поэтому прибудь с нами, Господи, в этом служении, пусть все будет во славу Тебе, и да прославится Твое Святое Имя нашего Господа, Бога, Иисуса Христа, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы сейчас все вместе, дорогие братья и сестры, выйдем туда, на улицу, споем два псалма, и потом уже будет... Дальше проводится служение. Пожалуйста, давайте выйдем все на улицу, чтобы воспеть Господу славу. Вся наша жизнь – это следование за Христом. И когда человек рождается в этот мир, Господь его призывает, и он начинает двигаться уже по жизни совсем по-другому. И приходит такое время, когда человек кается перед Господом в своих грехах, рождается свыше, осознает, что ему нужно по-другому жить. И приходят те моменты, когда а, а, покаявшийся решает дать Богу обещание доброй совести. Так было с тем же Евнухом Ефиопляниным, который ехал домой с поклонения с Иерусалима, и у него на пути встретился Филипп или Филиппу было сказано, что он должен пойти на дорогу, которая пуста. И он объяснил этому Евнуху а, путь, по которому должен идти, потому что он читал книгу пророка Исаи и не понимал, и говорил, что как я могу понять, а, что мне, если мне кто-то не объяснит. И вот есть сегодня у нас те, которые... Хотят пойти за Иисусом и сделать этот шаг дальше, принять святое водное крещение, и с ними была произведена работа, было 14 занятий, где они как бы дальше хотели и желали, пытались углубиться в познание Бога, что такое крещение, что такое обещание Богу доброй совести и так далее. И на немецком служении уже было три свидетельства молодые люди свидетельствовали о своем пути и о желании принять святое водное крещение. И сейчас у нас еще два человека. Я хочу сначала пригласить Любу сюда. Люба. Я родилась в Украине. С раннего детства я слышала о Боге. Все родственники по маминой линии были верующие. Прабабушка учила нас быть послушными, чтобы Бог не наказывал. Бабушка учила молитву «Отче наш». После смерти бабушки мама больше стала посещать молитвенное собрание, а я читать молитву «Отче наш» перед сном. Когда родились мои дети, я больше стала обращаться к Богу в молитве. Купила детскую Библию и читала детям и уже позже, когда покаялась моя сестра, приняла водное крещение, я с детьми ходила в церковь с сестрой в Украине и здесь, в Берлине, в эту церковь. В 2003 году я покаялась в этой церкви и на молитву покаяния о прощении моих грехов Господь простил мои грехи, и я с этого момента начала больше познавать, что есть Божь, Божья воля, и стараться исполнять заповеди Божьи. А теперь, по милости Божьей, я хочу принять водное крещение, чтобы быть ученицей Иисуса, и с братьями и с сестрами следовать за Иисусом Христом. Доброе утро, дорогие братья и сестры! Um, меня зовут Джулия. <laughs> так, um, я уже с детства ходила в церковь. Um, папа меня уже всегда таскал сюда. И... <laughs> um, я как бы была нормальным детем. Я, um, конечно, не всегда слушалась, но я думаю, это нормально, это каждый проходит это и кроме того ну я была нормальным детям я просто шла каждый каждую неделю в церковь и я как бы через детское служение начала верить в бога конечно но я не ну, я верила я понимала о чем там речь но я не сильно эм, понимала. Эм, я ходила в церковь, но больше из-за друзей, потому что там на детском можно было э, мастерить чего-то. Эм, да. И это как бы длилось эм, до того, как я выросла и могла уже на служение идти. И потом меня пригласили на молодежку, где я там тоже э, услышала в первый раз о э, покаянии. Э, в это время я, э, наверное, была больше как бы фанатом Иисуса, э, чем э, следователем. Э, да. Я, в принципе, то делала, то, что считалось правильным у других людей, не то, что для меня было правильным. Ну, я не знала пока в это время, что было правильно, что нет. Ну, и в то же время меня пригласили в лагерь, в ивент И там я… Чего? А, да, смешно то, что я несколько лет После эм, этого эвент-кэмп поняла, как интересно эм, все было наверное, эм, как все события, которые там сл э, случились, были взаимосвязаны. Эм, в лагере я там познакомилась с одной девочкой, с которой я тогда э, много времени проводила. И, эм, но потом, во второй э, или третий день, я эм, там гуляла на площади и ну в свое э, свободное время и там женщина пришла ко мне и как-то начала со мной разговор э, она меня там расспрашивала сколько мне лет кто я откуда я и она потом интересно один вопрос спросила это э, ты уже покаялась э, в этот моменте я не знала сильно что ответить но я сказала нет я конечно уже думала перед этим э, о покаянии но я сильно не могла представить себе, что это такое. Эм, в следующий день, так уж эм, я проходила возле этих палатков и эм, увидела, как вот эта девочка, с которой я встретилась вначале, она эм, говорила и не э, меленг, и на мелинг, э, то, что она хочет покаяться. И в этом моменте я что-то не знала, что случается у меня в голове, но я просто сказала, а можно мне тоже покаяться? И эм, потом мы пошли, ну, нашли э, тихое место и э, помолились все вместе. Эм, как бы я себя чувствовала в этом моменте, как будто эм, что-то снялось с меня. Ну, кто-то какую-то тяжесть убрал, и я тоже плакала. Um, но я как бы uh, сразу не видела um, изменения в моем характере. Я и потом и поняла то, что это uh, целая работа, um, то что, ну, позволять Богу над тобой работать, это. Да. Um, может быть, некоторые из вас... Ну, я покаялась это эм, в 2016 году, когда мне было 13 лет. Эм, и, может быть, некоторые из вас спрашивают себя, почему эм, я так поздно решилась э, принимать крещение. Эм, вот, ну, три года после этого. Я... Ну, это э, нужно признаться, я только вчера это поняла, э, но я как бы увидела то, что я еще была не готовой, потому что принимать крещение, это говорить, э, ну, показывать людям то, что ты христианка, э, христиан, ты должен быть э, как бы примером окружающему миру. И в этом моменте я не видела то, что э, я еще то, что я к этому готова, но теперь, как я э, несколько лет уже начинаю, э, ну э, научилась давать Богу э, работать над собой, над, э, надо мной, я поняла то, что, ну я как бы ну, не, не скажу, что стало лучше, э, но как бы начала больше понимать и теперь могу э, пытаться быть примером для других. Спасибо, что вы меня послушали. далеко далеко далеко там за гранью небес голубы Там так нежно прекрасно там так мило легко наслаждаться вообще не святы Там так нежно прекрасно. Там так мило, легко, наслаждаться в общении святых. Глубоко, глубоко, глубоко, глубоко Я мечтаю о Родине то, Где нет слез, нет тревог, Там свободно, легко. Где отцовский мой дом дорогой. Где нет слез, нет тревог, там свободно, легко. Где отцовский мой дом дорогой. Верю я, верю я, верю я, Ты скоро спасите, придешь. Лишь надежда одна Утешает меня, Что увижу я в небе Тебя. Лишь надежда одна Утешает меня, Что увижу я в небе Тебя. Господь, о Господь, о Господь, О Господь, дай мне силы идти за Тобой. Побеждать этот мир лишь любовью Твоей, Ожидая от родных тех дней. Побеждать этот мир, Лишь любовью Твоей, Ожидая от ранных С этого места хочу поприветствовать вас, дорогие наши братья и сестры, дорогие наши гости. И то, на чем просил Господа, чтобы Господь меня руководил, в моих размышлениях, рассуждениях, прочтении Слова, Истины Божией, хотел этими своими, своим пониманием, надеюсь, что оно соответствует истине, поделиться сегодня с вами об этом слое. Слово сегодняшнее или проповедь я озаглавил так: Славою от славы в славу. Немножко позже я постараюсь э, разъяснить, и будет понятно, может, почему именно суть или э, название проповеди такого текст, с которого я хотел бы начать, он находится во втором послании к Коринфянам, в третьей главе. К этим стихом я хочу начать и развивать истину о том, что Писание говорит и неоднозначно оно раскрывается на многих страницах священного Писания о сути того, что слава Божия. Это то, что и есть самое необходимое для нас, как для творения Божьего. Мы созданы были для того, чтобы, созерцая славу Божию, находясь в ней, отражать ее. Как она отражает свет солнца, находясь на другой стороне земли, где солнце закрылось, закрыто самой землей, она отражает. Она не являет никакого света вот так, Человека Бог сотворил, как творение свое, для того, чтобы человек был способен через эти взаимоотношения, созерцая присутствие в славе Божьей, славу Божью отражать в творении. Потому что человек был поставлен как венец творения здесь, в этом мире. Из 3 главы 2 послания к Иеринфинам я хочу зачитать 18 стих. Мы же все, Павел здесь пишет, в церкви, и сюда включает, мы же все, не все человечество, творение, но он обращается к церкви, в которой находятся уверовавшие люди. Он говорит, мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Он указывает вот этот принцип, если это можно назвать так, механизм, что преображение в нашей христианской жизни, оно не только возможно, оно обязательно через то, что мы должны созерцать Бога, в Его качествах, а Он величественный, все качества Его абсолютно совершенны. Нет у Бога ничего того, что было бы присуще Ему как Личности, что имело бы какой-то изъян, но нужно было еще что-то дополнить. В делах Своих Он также совершен, потому что они совершены из совершенной Личности Его. И все это не что иное в совокупности, как качество совершенные в Нем, как в Личности, и дела Его совершенные – это есть слава, это есть то, что присуще только Ему. И вот здесь Павел он говорит, мы же открытым лицом, взирая на славу Господню посредством созерцания этой славы, мы призваны преображаться. То есть процесс преображения, процесс освящения, процесс, который начинается с момента, когда человек приходит к осознанию своей великой нужды в Боге, в Его милости. Он приходит к этому моменту, он принимает Бога как Спасителя, Вера в Иисуса Христа переживает рождение свыше, и здесь с этого момента, или этот момент уготован не только для того, чтобы его из бесславия вырвать, в котором он в неверии своем находился, будучи сыном погибели, а именно стать на путь вот этого освящения, на путь преображения, чтобы созерцая, каков есть Бог, его величие, его совершенство благости, милости, милосердии, любви и все, что ему еще присуще, преображаться из славы слав. Нам может показаться действительно таким, что только некоторым, возможно, оно может и удастся в жизни христианской, что кто-то более может быть проницательный каким-то образом более одаренные, чтобы размышляя о Боге, как-то видеть Его, как Он действует непосредственно во всех обстоятельствах моей жизни, что не всем это присуще. Но я хотел бы все-таки, чтобы мы прочитали еще одно место и посмотрели во второе послание Петра. Давайте с вами откроем второе послание Петра первую главу. И здесь Апостол Петр начинает свое послание, второе послание Петра, и практически в первой главе, в самом начале этого послания, он описывает то, кем является верующий и что они приобрели в вере своей в Бога, в Иисуса Христа как спасителя. Он пишет свое послание, и здесь он как раз показывает вот эту суть того, что они обрели через веру, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благость. Он не говорит, что как тех успешных ваших хождений пред Богом, «В великом вашем послушании и добрых дел вам даровано что-то от Бога, потому что вы таковы». Он говорит, я еще раз прочитаю, «Как от божественной силы вам даровано все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Оно вам даровано. Каждый человек, придя к вере в Иисуса Христа, он получает комплект, дар – этот дар, он не призван заработать. Часто мы этих вещей не переживаем, и я в том числе. Не исключение, к сожалению. Потому что мы не видим, что этот дар Божий – не что иное, сила Божия, могущество Божие. Это не просто одна грань Бога, где он супермен. Простите меня за такое сравнение или выражение, но он – силен во, всех своих, во всей своей совокупности. И что еще здесь очень интересно, что он говорит, что мы получили этот дар для жизни и благочестия. Не просто для того, чтобы прожить эту земную нашу человеческую жизнь в созвании христианина, как получится. Если для жизни, то для жизни во взаимоотношениях для жизни полноценный во взаимоотношениях с этим Богом. Мы имеем в Нем эту силу. Часто мы этим не пользуемся, потому что думаем, что очень много, а иногда мы думаем так, что почти все от нас зависит, чтобы как-то свой жизненный путь устроить. Мы часто не приходим к осознанию того, что нам уже это дано как дар. Мы не приступаем часто к Богу, к тому, чтобы видеть его славные качества, и что можно Богу дать еще к тому, кем он является, как бы обогатить. Сегодня прозвучало от Алексея, да и от меня часто вы слышите, давайте прославим Господа. Хочу сделать небольшую такую ремарочку, такое отступление. Давайте задумаемся о том, вот этот великий Бог абсолютно совершенно во всех качествах, как можно Ему, еще моей человеческой радостью о Нем, что-то прибавить? Он совершенен, Его слава совершенна. Но когда я помышляю о Нем, и вдруг переживаю великую радость и восторг о Нем, о Его величайшем совершенстве, меня приводит это в восторг, что Бог приобрел от этого? От созерцания славы Его, переживания величия Его, мне великая польза. «Мне великая благодать, потому что Он пожелал мне открыться». И Он не есть Тот, Который прячется от нас за облаками, еще где-то. Чаще всего Он остается нами непережитый, незамеченный, где мы не, не были восхищены им только потому, что мы к земному, только мы о своем. Часто мы идем этот жизненный путь, как христиане – не понимая, что в лице Адама и Евы мы лишились величайшего благословения. Там, мы еще поговорим об этом, произошла вот эта трагедия, что Адам и Ева утратили способность созерцать Бога. Они были через грех, через непослушание выглавны, удалены из этого и перестали отражать Славу Божию. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на то, что же вот этот есть Бог, который действительно славен. Некоторые э, такие определения я выписал, потому что понимаю, что не столь силен в том, чтобы все это так хорошо э, описать, составить, как это делают другие. Одно из определений о славе Божией, оно звучит так. Бог славен. Это значит сказать, Бог выше всех, красивее всех, Превосходнее всех, желание всех. Он отличается как самая притягательная личность во Вселенной. Он есть тот, который самый притягатель. Это не просто какой-то человек сформулировал так. Это суть вещей, которая даже вот это и многое-многое другое, что могло бы человек умом своим как-то описать Бога, оно никогда не дотянет и минимума до того, кем является Бог. Поэтому и Павел, наверное, когда он был там, вот, на небе, когда он созерцал величие, когда он слышал слова неизреченные, он не мог ничего передать, потому что это настолько великолепие, этого совершенного Бога, величественно могущесть, Поэтому здесь мы читаем, где 1 Петра, что как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни, для, для жизни и благочестия через познание Его, через призвавшего нас славою и благость. Вот это славою Бог призвал нас. Как это произошло, что Бог славую призвал нас? Мы будем эту мысль развивать по славе Божией. Бог открылся нам, как желающий спасти нас. Он и сегодня этому миру открывается, как желающий спасти нас от погибельного состояния. Через благоествование это пришло к нам. Он открылся нам. Но, открывшись нам, как Спаситель, Он не закончил своей, ну, как бы, эм, такой инициативы, чтобы являть дальше и дальше славу свою нам. Что такое благость, чтобы по славе мы поговорили, коротко обозначив, что такое благость? Благость – это слово, которое означает доблесть, э э э нравственное совершенство, абсолютно безграничную и э, щедрость или добродетель. Именно своей славою Бог нас привлек к себе, не так, чтобы э, осуждал нас. Мы переживали вот это осуждение в себе за грехи наши и беззаконие, потому что мы в нем увидели, увидели улицезрели и святость одновременно но и любовь которая как нас как раз влекла потому что бог в совокупности своей он и святой абсолютно праведный но он и любящий и много милостивый и все в нем совокупность Я хотел бы вместе с вами еще посмотреть как раз в тот момент, когда мы можем с вами увидеть ту отправную, где возникла эта нужда, она состоялась, когда и Адам, и Ева, они согрешили, чтобы посмотреть на протяжении всей Библии, или мы все равно не охватим всего это, чтобы у нас сформировалось правильное представление. Я хотел бы именно, чтобы оно из Писания сформировалось, не из наших моих представлений или еще кого-то, что именно так, что мы, утратив, вот эту возможность созерцать славу Божью, видеть Его красоту, жить отражая Его. В другом месте сказано, что мы призваны Богом, призваны к тому, чтобы распространять благоухание, призвавшего нас. Благоухание не о себе, а через того, кто призвал, его благоухание. Вот я хотел бы посмотреть вместе с вами в ту, ситуацию, в которой находились Адам и Ел. Все мы, большинство им читали это, я не буду много здесь заострять внимание, но когда Лукао пришел искусить их, он пришел не просто так случайно гуляя, он пришел как раз лишить той славы, которую сам утратил. Он в свое время, будучи архангелом, светом или десницей зари, тот, который предстоял пред Богом, высшим из тех, тех творений, он согрешил в гордости своей и утратил славу в присутствии Божьи. И в это во все он желал увлечь творение Божие Адама и Еву. И, к сожалению, ему это удалось. Мы находим, где э, Адам и Ева таким образом согрешили, лишились этой возможности с Богом общение и всего. И все следующие поколения, которые вместе там рождались от них дети, мы видим, что произошло в их, что каждый, и самый Адам, и Ева, и все они начали действительно из того, чтобы отражать, и это было Богом определено, отражать славу Божью, они стали соискателями своей собственной славы. Мы сегодня же видим человечество и сами мы, из этого пришли взаимоотношения с Богом. Мы были по всей нашей жизни и до сегодняшнего дня где-то частью являемся соискателями своих собственных целей, желаний, достижений. И таким образом мы ищем этого для себя, мы ищем удобств для себя, мы ищем, и все это в конечном счете совокупность является того, что мы, Становимся теми, кто претендует или заявляет о претензии на свою собственную какую-то значимость, друг пред другом, в своих собственных глазах. А Бог сотворил Адама и Еву для того, чтобы они отражали его славу. Если мы посмотрим на Адама, на его способность, то мы видим, когда Бог привел к нему животный мир. Адам был настолько... Мудр, разумен, что, будучи вот этим еще, в этих взаимоотношениях, отражая славу Господню, он так дал эти имена, имена э, этим животным, и сегодня э, Бог позволил ему тогда сделать, и все это так названо, имеет свое имя. И каждого животного имя не просто случайно, гадательно, где бы из каких-то слов составить, там вот, кидая кубики или еще что-то. Оно найдено определенным смыслом, сутью того, как Бог сотворил это живот. Я хотел бы посмотреть вместе с вами один стих из 2 Коринфянам. Давайте с вами перечнем <как> нашей Библии, во второе послание к Коримфянам, и вот посмотрим на то, что лукавому в то время удалось и что сегодня он пытается дальше делать в роде человеческом. Четвертая глава, где здесь Павел пишет послание этой церкви, и он говорит о благословании. Благослование для одних, оно действительно несет истину о том, что Бог желает всякого человека, примирив собою, родив свыше, наделить тем, чтобы он имел вечность, и был введен в славу Божью и этой славы Божьей, живя здесь на земле, еще мог наслаждаться, ожидая все более и более желанного, когда приду и увижу его, как он есть. Но лукавый, мы здесь считаем, что Павел пишет, и он не только был гадательно точен в этих определениях, он знал суть духовного вот этого противостояния. Да? Здесь Павел пишет, для неверующих, он берет одну определенную категорию людей и говорит, для неверующих, у которых Бог века всего ослепил умы, чтобы для них небосял свет благовествования, о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Он конкретно говорит, задача дьявола ⁇ это тот, который хочет оставить людей без познания. Слава Христа! А слава Христа как раз она вот в этом. И Бога познать, как Бога Творца, где-то можно через творение, но это только одна небольшая грань, через познание Господа Иисуса Христа, через познание славного дела, им совершенного. Можно только познать и быть, и стать, и стать и быть дитем Божьим, сыном, дочерью. И здесь он говорит, что для у которых Бог века сего ослепил умы. Мы часто живем с вами, уверовав, мы живем и все еще этими ценностями, которыми обольщены этим Богом мира сего. Он им рекомендует, он воспаляет в них желание всякое достичь, быть на гребне, быть так, чтобы меня почитали, скажу из своей собственной жизни. Когда я до уверования жил <coughs> в определенном кругу, <coughs> я старался держать марку, так говорится, да? я старался себя <coughs> держать словами, свои позиции, объявлением того, что я что-то значу, объявлением того, Виктор Васильевич, там, так, как бы случайно, Виктор Васильевич, а Виктора Васильевича все знают, Потом скажут, Виктор Васильевич там вот, пригласил там погрели там еще что-то. Люди, живущие в мире, они живут тем, чтобы презентировать себя. Потому что они заражены, они утратили славу Божию, они, ничего, они нуждаются в том, чтобы быть признанными. И они пытаются свое признание утвердить. И лукавый. Он готов оставить даже верующих нас на том, чтобы вот только славы Христовой не увидеть, величие Его не пережить, чтобы не пережить восхищение о Нем. И все земное, как и Павел говорил, почему он говорил, я почитаю все за ссор. Уж он-то точно почитал все за ссор. Он говорил о жизни, я уже хочу разрешиться, Потому что жизнь там, во Христе, отойдя туда, это для меня намного ценнее и лучше. Почему сегодня мы привязаны часто вот к этому? Потому что лукавому удается. Он приходит, может быть, с какими-то такими, э, ну как сказать, ободрениями, это не назовешь. Он говорит, молодец, ты лучше других. Посмотри, ты уже третью неделю на молитвенном а других нету. Он готов оставить нас вот так вот, с какими-то делами. И я могу сказать, мне иногда стыдно становится, что я спохватываюсь, думаю, Господи, я прожил день, и в этом дне я мало молил Тебя о том, чтобы Ты меня руководил. Мне казалось, вот эти дела, которые передо мной, они обыденные, они таковые и есть. Но если я смотрю на них как на обыденные, не вспоминая, что вся моя жизнь сокрыта в нем, и в этих обыденных делах служения я должен являть его славу, и я не ищу того, что Господи, пожалуйста, яви, дай высотослова, дай сердцу биение, где надо, ускорь шаг мой к тому, чтобы вовремя успеть и все остальное. Я могу к концу дня прийти и сказать, окей, дела сделаны, но явлена или пережита слава Божья, если о нем нигде и никак. И лугав готов, лугав и готов оставить нас в покое. И даже более найти кого-то, кто скажет, да ладно тебе, все мы так живем, все так ходим и все остальное. Но Бог хочет, чтобы мы жили созерцанием Его славы. Нам даровано, даровано им, как от силы, могущества. И поэтому разумно приступать каждый день, начиная, Господи, яви свою славу, чтобы мне в обыденных моих делах видеть то, что Ты делаешь, что Ты творишь. Читай Евангелие, Евангелие, как ничто иное, единственное может донести до нас суть того – величие славы Божий комплекс. Настолько, насколько мы сможем вместить, переживать, и ничто иное. Ну, Адам и Ева ушли. Адам и Ева были вовлечены в это непослушание. Мы часто думаем, ну, непослушание, ничего себе, это ж такое маленькое. Но если мы посмотрим, как сам Иисус Христос шел, а мы сегодня еще будем говорить, он пришел в полном послушании, прожил свой жизненный путь. Не послушание, это есть, что как идолопоклонство, Писание говорит. Поэтому, если мы смотрим на то, что было там, После Эдемского сада я хотел бы здесь еще посмотреть на некоторые такие моменты. Исторически просто посмотреть в Библию первой главы, о чем они говорят. Я посмотрел, так это думаю, ну вот что, ну повлекло за собой непослушание. Каин из-за того, что Авель был признан в жертве, которую он принес, что? Огорчился потому что он искал славы своей, потому что претензия, что я не хуже Каина. А? А, Авеля, извини, да, смотрю, Лиду поправила. <coughs> Спасибо, сестра. Не хуже Авиля, И это привело его к чему? Он убил родного брата. Посмотрим на следующих, тех, кто упомянут, да, на первых буквально, Аувал стал отцом всех, играющих на гуслях». Почему это так записано в Слове Божьем? Увал стал отцом всех играющих. То есть Увал добивался среди человеков, как музыкант, проявляя себя, чтобы его отметили, чтобы его отметили, что он действительно есть способный, чтобы играть что-то, воспроизводить музыкальное и так далее. Мы смотрим <къех> следующее, описание, да, Тувалкаин стал ковачом железа. Люди, приобретая профессию кавачом железа, делая инструменты из меди и из железа, мы думаем, ну это же хорошо. Да, действительно, это отлично. Но человек, все они, перечисляемые далее, они все те, которые несли далее в себе эту способность от Бога что-то творить, что-то созидать писать музыкальные произведения, великолепно их исполнять, быть мастером в кузнечном деле, придумывая все агрегаты, те инструменты для обрабатывания земли. Но каждый из них, или о них записано, они стали один кавачом, потому что они себя так что производили. Я умею это делать. Я. Не написано, что они воздали Богу, потому что пользовались способностями творить что-то, воспроизводить, что-то совершать, потому что Богом в них вложено. Мы идем дальше, я не буду перечислять всех здесь записанных у меня, мы приходим к 11 главе книги «Бытие», 4 стиху, или о той ситуации, и написано, что народ жил, они размножились после того, когда Ной вышел, они распространились, и перед тем, чтобы разойтись, Люди собрались вместе и сказали: сделаем себе имя, не Богу, они а сделаем себе, сделаем кирпичей, построим город, построим башню и сделаем себе имя, претензия на свою собственную славу. Почему это? А только потому что Бог создал человека. Для созерцания славы. Не может человек быть удовлетворен ничем, как только тем, к чему он был определен Бога. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели еще на один стих, здесь же во втором послании к Коринфянам, денемся сюда, где этот же Павел раскрывая суть того, во что дьявол увлек, и каким образом дьявол оставляет человечество в темноте, чтобы для них не воссиял славы, э, свет славы Христа, то есть сделай его спасительного, Чтобы для них не воссиял, но чтобы свет славы для нас уверовавших. Но здесь Павел пишет в Каримской Церкви, и далее в 6 стихе, мы читаем. «Потому что Бог, повелевший из тьми свету, <къех> озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Начальное. Но вот здесь Он говорит, чтобы Он призвал, чтобы просветить. Не сказано, что Он просветил один раз, когда призвал нас только, и мы вот получили помилование, прощение. Он призвал, чтобы осветить. Это... Продолжительное время, процесс освящения – тогда через то, чтобы мы дальше, как здесь и написано, познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Я хотел бы вместе с вами посмотреть все-таки на то, что же вот эта слава Иисуса Христа. Что же такое познание Бога через познание славы Божьей через познание Иисуса Христа? Я хотел бы вместе с вами открыть Евангелие от Иоанна. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу. И в 17 главе очень интересно, что Иисус Христос молится Богу Отцу. Интересно, что из всех тех молитв, которые записаны эм, об Иисусе Христе, его молит, их не так много. Он много молился. Да, он много ночами молился, уходил один на гору, проводил с Богом это общение. Но вот таковых молит по сути, даже о Лазаре он не молился так. Он сказал, Господи, я знаю, что ты меня услышишь. И сказал Лазарю, выйди вон. очень наш молитва, которую он научил. Здесь же, в конце времени пребывания со своими учениками, он молится. И он молится... Я не думаю о чем то Он не молится о том, чтобы как-то этот путь пройти, там что-то такое, да. Его молитва, она определенно наполнена особо глубоким смыслом. Я хотел бы прочитать не всю молитву, но те стихи, которые как раз к нашей теме они относятся. 17 глава, и здесь Написано после всех слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал после всех слов, то есть после определенного какого-то обстоятельства или ситуации, он своим ученикам объявил уже все. Он сказал, что я иду в Иерусалим до этого. Он пришел в Иерусалиме вечеря на них он сказал, что между вами есть рука предающего меня. Он сказал. Петру, что все вы разбежитесь, он говорит, все разбегутся, я не оставлю, клялся, что даже и душу свою положит. Говорит, не пропает петух, отречешься. Ну и тут же Петру сказал, я молился тебе, чтобы вера твоя не скудела, чтобы когда ты обратишься, чтобы ты восставил братья. Здесь он молится буквально, через какие-то, может быть, минуты, даже не часы, будет предан. И он же объявил, что он будет предан первосвященникам. Они предадут его в руки язычников. А язычники по его, если можно сказать, почтут, почтят, не почтят, поругание. А потом будет предан крестным крестной смертью. он говорит, распнут. Давай понимать ученикам, мы, вот сейчас взять любого такого э, человека сказать, ну вот что такое распять? Я думаю, что из десятка человек, которые будут опрошены так, чаще всего, если они никогда не читали Библию, они что-нибудь придумают. Но в точку редко кто поводит. Потому что это не характерно нашему времени. Нет такой, такого наказания, ни в судах, ни в тюрьмах. Я не могу сказать, за все человечество, но в большинстве здесь, в Европе, такого нет. Это не повседневное что-то. Для учеников точно было понятно. Он идет в Иерусалим, и в Иерусалим это состоится. И теперь, сказав все, и говорит, пойдемте, пришел час. Пришел час, а это значит вот сейчас. Все объявленное с ним, оно должно было на нем состояться вот сейчас он приходит в этот временной момент, после всех слов, когда он все объявил им, он возводит свои очи на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя». Прославь сына твоего, да и сын твой прославит. У нас по человечке сразу, ну, такая ассоциация, если человек что-то добивается, и мы понимаем, что он ищет себя как-то так выставить, так э, превозносить себя, мы сразу, каким образом? Ну, по крайней мере, я могу рассказать себя, да. Мне сразу так, особенно сейчас, когда э, я верующий, у меня немножко такой, ну, ухмылка, может сказать, внутри. Нелицеприятие или нелицеприятие и понимаем, что человек ищет чего-то своего. Неужели Христос здесь, обращаясь к Богу Отцу, просит о чем-то подобном, что сплошь и рядом бывает между нами людьми? Неужели Он здесь, прося славы у Отца, вдруг стал искать того же, что искали ученики Его, споря, кто больше между ними? Или когда мать из сынов их пришла и просила Иисуса о том, что он дал возможность сынам ее, Иоанну Иакову, сесть одному по правую, другую руку, а другую по, сторону, по другую сторону, по левую руку от него, в славе его, в его. Неужели Иисус об этом? Но если мы все читаем без отрыва, а здесь пришел час, а этом часе он объявлял, он говорит, вот это что теперь в этом часе вложено, вот это пик того, к чему там от вечности было определено, Отче Святый. Прийти вот сюда, вот через воплощение, прийти сюда, чтобы прийти в самый пик унижения своего, но в самом пике унижения и есть вся самая, Величественная и вечна славы Божьей. Вот сюда Он говорит, вот здесь и в этом. И в чем-то еще. Прославь. Вот здесь. Искание такой славы, оно возможно только в Боге. Бог. Потому что наш человеческий ум, разум не мог родить этого. Никогда ж наше человеческое горделивое сердце, ищущее себе, не способно на это. Но Бог, вот он, Он сделал это. В этой же главе чуть ниже мы читаем 4-5 стихом. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты совершил, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь ты меня, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Он еще просит о славе. Но это ли теперь все то на одной плоскости, вот здесь страдания, или что-то еще он в своей молитве просит Отца о славе? Я думаю, она будет действительно более понятна, если мы почитаем, у Иоанна, да, он говорит, прежде творения мира, прославь то, той славы, которую я имел у тебя прежде. Этот же евангелист Иоанн, когда он писал свой Евангелие, он писал его позже тех событий, когда он первый раз увидел Иисуса Христа. Он много позже писал их, когда он прожил с Иисусом Христом все эти три года, следуя за Ним как ученик. И еще, будучи апостолом, находясь, скорее всего, долгие годы в служении как апостол, видя, как Бог действует при несении этой Евангелии, которая была вручена им, Петру, Иоанну и другим апостолам, как церковь начала строиться, он вспоминает все эти моменты от самого начала. И в совокупности вот это познание его, он не тогда, когда он увидел первый раз возле Иоанна Крестителя когда Андрей спросил, обращаясь к Иоанну, Иоанн заявил, сделал заявление, вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Иоанн и Андрей последовали за ним. Не в этот момент пришло это глубокое осознание того, кем являлся Иисус Христос, Сын Божий. Но когда он писал, он четко понимал, и Евангелие от Иоанна начинается, давайте с вами откроем, чтобы все-таки сам текст говорил за себя. Давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна, первую главу. И здесь Иоанн пишет такие слова с первого стиха первой главы. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Здесь Иоанн начинает Евангелие и об Иисусе Христе конкретно дает. Он есть Тот, через Которого все, абсолютно все. Не просто все, но чего-то вдруг не стало. Все через него начало быть. И ничего не начало быть без него. То есть он есть тот, как логос, Слова, А в книге, в первой главе мы читаем, что и сказал Бог, и отделила земля от воды. Он сказал, да будет свет, сказал, и стал свет. И все, что Бог приводил к бытию, написано, что Он сказал. Сказал, сотворив, сделал, явил, и оно все стоит. Оно им приведено к бытию, оно им стоит и для Него. Не для самого себя, не для своего собственного существования Бог возник, возник, возник все это, совершил. И вот здесь, как я это понимаю, Иисус молится Отцу, просит Отца о том, чтобы славу, которую я имел, там добытия мира. Дай мне ее. Для чего? А для того, чтобы Иисус Христос мог сделать еще в среде творения, как Творец, через которого все было приведено и не минуя его, еще должно было что-то произойти. Величественнейшее, качественнейшее. Что же это такое? если Он, будучи Творцом всего, и все для Него стоит, и им стоит, то как можно было тогда без Него совершить великое спасение для человеков? Как можно было все привести и сделать в самом Боге, который есть абсолютно справедливый Бог и милостивый Бог? Как без Него можно было привести к гармонии все это? Поэтому там, вечность. вечности, он согласился на то, чтобы прийти в среду человеков, прийти через воплощение, для того, чтобы нас, лишенных славы Божьей, присутствия божье видя нашу нужду, потому что никогда, никакими делами, ни один человек не мог обрести это, вернуть в славу Божью, в славу сынов Божьих, Поэтому нужно было ему опуститься туда. Поэтому он просит, дай мне эту славу, чтобы не без меня. Все это самое сложное, трудное, нелегкое было совершено. Я хотел еще из этой главы прочитать. Один стих и вернуться к этому моменту. В этой же 17 главе мы читаем, что он дальше молится о всех тех, кто и уверует по слову их, чтобы и они могли быть там. И вот он здесь 22 стих 17 главы, 24 стих. Он обращается к Отцу и просится о том же. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины». Он просит Бога Отца о славе для тех, которых Он дал им. Как Отец Небесный дал им? Через то, что послал его в мир. Иисуса Бог дал, ибо так возлюбил Бог мир, что дал». Сына. Он говорит, ты дал мне. Вот это дал мне, это значит, ты дал мне пойти туда, где я должен заплатить. И каждый, кто уверен в то, что мной оплачено, они тобою даны. Потому что ты меня дал туда. Вот. Которых ты дал мне. Хочу, чтобы они видели славу. Видели славу мою не просто, как засерцатели. 24 стих мы читаем. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною». Непосредственно в его славе. Непосредственно не в той славе, которую даже Адам и Ева имели до согрешения, а в славе. Божий. Хотел бы вернуться вместе с вами к 4-5 стиху, но вернуться через то, чтобы прочитать все-таки послание к филиппийцам. Давайте с вами прочитаем вот это послание к филиппийцам. 2 глава послания к филиппийцам. 6 стиха 2 главы читаем. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Но он чтожил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобно нам человеком и по виду став, как человек. Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его выше» превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Воплощение. Что такое? Если мы говорим о славе Божьей, так Иисус Христос, как здесь написано в этом тексте, и Павел пишет, и разъединяет, Он не почитал хищением быть равным Богу. Все качества, которые присущи Богу Отцу, они достойно были, или они соответствовали. Личность Иисуса Христа также. Он также абсолютно совершен. Он также был до воплощения во всех качествах своих славян. Но для того, чтобы прийти в нашу среду, в среду людей, которые утратили возможность быть в славе Его, ему нужно было оставить славу свою. Прийти в подобие нас, человеков, в бесславии, в абсолютном бесславии, все качества он не утратил, он оставил их, добровольно отказался. Более того, мы читаем здесь, в этом послании, он не почитал хищение быть равным. То есть хищение – это то, что он претендовал, как чаще всего мы претендуем на какую-то значимость в своих собственных глазах, или он не почитал хищением, ему это все по праву было достойно. Оно соответствовало, и оно было у него. Но он оставил это ради того, чтобы через воплощение прийти полностью в наше подобие. Мы читаем здесь дальше. Уничижил себя самого. Не Бог Отец его уничижил, но добровольное его уничижение для того, чтобы прийти вот в эту точку. Для того, чтобы прийти к этому часу. Он шел через жизнь. Мы читаем здесь, уничижил себя, приняв образ раба, сделался подобным человеком и по виду стал как человек. Он смирил себя, сделался подобно нам, сделался подобно человеком, по виду стал как человек. Но здесь еще принял образ раба, где говорится о том, что он, будучи Сыном Божьим, будучи совершенным, неся в себе вот этого первородного греха, он более чем кто-либо был достоин царского положения. Но он этим не был заинтересован, потому что был движим любовью тому, чтобы нас вот туда поднять. 22-24 стих. Славу Его. 8 стих. Смирил себя, быв послушен даже до смерти. Смирив перед кем? Перед кем? Перед Богом Отцом, смирив себя перед Богом, абсолютно проживя жизнь в соответствии с тем, что Он на каждый день ему планировал, определял, вел руководил. Он смирил и смирил себя так, что до смерти не просто был готов умереть, а написано, что крестная смерть. Живущие в то время, я уже говорил об этом, знали, что это самая позорная смерть. И не просто несущее унижение человеку, оно причиняло еще скорбь. Потому что распятые на кресте люди, они действительно чаще всего теряли свой человеческий облик. Потому как не могли не сойти, чтобы даже по нужде, и все-то на них, не отмахнуться ни от мухи, и те, которые практиковали это, показывали свою власть над этим. И римской властью он смирился, насмирился от воли Божьей. Вот сюда, до смерти и смерти креста. Если мы говорим сейчас, рассуждаем с вами о славе, давайте подумаем, чего мы ищем в этом мире, где люди ищут. Стоит это той цены, чтобы пренебречь вот этой славой, которая добыта Богом в Сыне Иисусе Христе. И не какую-то звонкую монету Он положил. Он положил свою душу. И это был план от вечности. Поэтому Он просит. Вот пришел час. Прославь Сына Своего. В оригинале написано, здесь у нас «дабы Сын и прославил тебя». В оригинале, когда мы читаем греческий по переводом, «чтобы Сын прославил тебя». «Чтобы и через это, что ляжет на мои плечи, оно прославило тебя, как Отца». Чтобы эта слава, которую... Домогался, если это так можно и уместно сказать, искал этого, чтобы она стала величайшим благом для человека. Мы все еще идем в этой жизни и в жизни многих из нас есть то, что мы еще смотрим на этот мир, где-то культивируем то, что в этом миру удается лукаву. Мы ищем еще для себя, мы хотим для себя того, другого, третьего. Но Иисус Христос хочет, чтобы мы начали подражать Ему. Невозможно достичь славы Божией, пережить ее в нашей христианской жизни, не уплатив монеты, отречившись от себя, подчинившись себе себя воле Божией, подчинившись себя воле Божьей, он был послушен. Без этого послушания, если оно во мне не будет как решение принято и практикуемо, я не могу увидеть славы Божьей. Я не могу. По плоти я не могу. Но если я доверюсь этому и начну искать, искренне просить, прося у Бога «Господи, ты знаешь, как меня смирить, как меня направить путем славы Иисуса Христа, который пришел и того и оставлен как пример». Ты сказал, как обетование, что нам дано все необходимое для богочестия, для жизни через познание Иисуса Христа. Ты сказал, в силе своей, все уже даровано. Этот Бог, который все это совершил, о котором сегодня и благоствуется, он ли не сделает тех вещей в нашей жизни? Поэтому каждый из нас живет, идет этот путь, и мы это делаем перед очами Его, который видит сердце. И сердце наше не может спрятать желания, они все известны. Бог не только определяет нас по каким-то делам, поступкам или достижениям или недостижениям, Он видит нас насквозь.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 преображаемся, взирая на славу Божью открытым лицом. Что такое открытым лицом? Задавая <свят> себе этот вопрос, то себя я так определил. Открытым лицом значит абсолютно искренне пред Богом. И мы поймаем, что мы промахиваемся, исповедуем. Нам нужно Исповедь от открытым лицом, значит, открывать Богу все то, что мной сегодня движет. К Нему единому идти, как Иисус учил учеников. Зайди в комнату твою, закрой за собой дверь и скажи Богу, который в тайне, тайное твое, и видя твое, вот это открытым лицом, искренним сердцем, и, видя тайное Твое, Бог воздаст Тебе, Я. С лукавом Бог поступает по лукавству Его, гордому Бог противится. Дай Бог нам приспеть в этом. Через познание Господа Иисуса Христа в нашей жизни, который глава Богом поставлен надо мною, над нами через послушание Ему, через полное смирение, доверие Ему. Да будет нам дано обещанное Богом, и придем туда и увидим Его, как Он есть, и в мгновение изменимся, говоря о славе. Еще раз. Мы не можем Бога прославить более того, чем Он сейчас в славе своей находится. Но мы можем этой славе позволить ощутимо сиять здесь. И мы можем быть в наших жизненных путях, где нужно солью, где нужно светом, который несет не только свет, но и тепло. И все, что следующий Бог определил нам для того, чтобы отражать Его славу. Пусть Господь нас в этом благостоит. Давайте помолимся. Отче Святый, благодарю Тебя за всем милости и благодать, которую Ты являл в днях предыдущих и в настоящем времени всем нас этим сопровождаешь. Рассуждая, Господь, о славе Твоей и того, чего мы лишились, утратив, через грехопадение, но как соискатели собственной славы шли и где-то еще, и этим путем не понимая, что, Господи, Ты не только желал в той вечности дать нам абсолютную эту славу в присутствии Твоем, таким образом разделить с Тобою то божественное. Мы просим, Господь, чтобы Ты в милости Своей благословил нас. Дай нам, Господь, разумение к тому, что ты через воплощение, будучи Логосом, но приездя, соединив себя с человеческой плотью, соединив себя с образом человека и в этом образе, Бога-человек. И Писание говорит, «Сын человеческий, который вознесся туда, на небеса, о котором Иоанн писал в книге Откровения, «Видел я сына человеческого» стоящего посреди светильника, имеющего семь звезд, ты зашел туда, давая нам обетование, что и мы, простые человеки, призываемся тобою в то Божье, что никогда не было до нас досягаемо. Благодарим и дай Господь мудрости, Господь, в том, чтобы мы могли, пройдя этот путь, ища тебе во всем, ища славы Твоей, прося об этом, и в полном смирении и послушании, в полном доверии, как и Ты нам оставил свой пример, могли действительно являть эту славу. Не нужно, как запах живительный, где-то, Господь, запах смертоносный для тех, кто пренебрегает. Дай нам, Господь, совершенство Твои, того, кто призвал нас чудно дивный свой свет распространять, как благоухание. Ни на что это сами из себя мы не способны. Но ты, будучи славным, дивным величественным, имеешь ли что-то в недостатке, чтобы это все у нас не сделать и не совершить. Потому сделай, и прославься наш Бог, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ты город святых, Иерусалим Тебе я стремлюсь, с тобой я союз, Иерусалим Золотом украшен город тот прекрасный Лишь в тебе, Иерусалим, вечно буду счастлив Жизнь мою преобрази Здесь, в земной долине Чтоб покой душе найти В Иерусалиме Болезней там нет, не гаснет там свет Иерусалим Там вечно живут, там песни поют Иерусалим ты город живых, Ты город святых, Иерусалим! К тебе я стремлюсь, с Тобой я союз Иерусалим! Братья мои, сестры, Там мы будем вместе Воспевать Иисусу Радостные песни так давайте ж на земле вместе славить Бога, что светлее стала нам небеса дорога. Болезни там нет, не гаснет там свет и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют и Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. К тебе стремлюсь, с тобой я союз, Иерусалим. Болезней там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. Ты город живый, ты город святых, Иерусалим, к Тебе я стремлюсь, с Тобой я сольюсь, Иерусалим. Небесный Иерусалим, Человек и с Богом. Классно. Что-то к этому прибавить, пофантазировать. Ангелы, они останутся на своем месте. Они служебные духи. А вот эти человеки в милости Божией усмотрены ко спасению в небесном Ирусалиме, где Бог будет светом, потому что там не надо будет солнца, потому что Он освящает славу Своей. Слава, которая не гонит, не страшит, слава, которая влечет, всегда радуя, Всегда наполняя. Для этого Бог сотворил мою душу. Для этого Бог сотворил каждую душу восхищаться. Хорошо. Время нашего богослужения исчерпано. Но хотелось бы в конце служения сказать о некоторых мероприятиях, которые мы запланировали на следующее время. Время. В четверг у нас будет библейский час, в 18 часов, в пятницу вечернее молитвенное служение. <coughs> Следующее, еще вечером в пятницу у нас в 17 часов молодежное служение. Хаоскрайс, детский хаоскрайс через каждую неделю будет, поэтому вчера, на этой неделе он был, значит, через неделю тогда будет? Нет? Я и говорю, что через неделю теперь. Хорошо, я лучше уточню. Думал, что Света мне поможет, так Света тоже. Хорошо. Уточним. Следующее воскресенье у нас будет два служения. Мы планируем на этих служениях провести крещение. Сегодня уже на немецком, на русском сейчас некоторые, то есть сестры, братьев нет. Сестры давали свидетельства, почему мы это сделали на общем служении, для того, чтобы, так как мы находимся в этих ограничениях, мы не можем сейчас сделать объединенное служение в следующем воскресенье, как это мы чаще уже делали несколько раз, крещение проводили совместным служением таким. Этот раз нам придется, для того, чтобы большее количество братьев и сестер было на этих служениях, сделать два служения. Поэтому в следующее воскресенье в 9.30 у нас будет служение здесь на немецком языке и крещение. И в 11.30 на русском языке также будет служение здесь и крещение. Поэтому мы не будем по два раза крестить, но разделим группу на две части. И те, кто все-таки проходили это занятие на немецком языке, у кого с русским не так может быть хорошо, то они уже будет там, мы уже обозначили три наших сестры, которые изъявили желание, Ида, Кристина и Лиана, они будут принимать крещение на немецком служении, а Люба и Джулия, они будут на русском. Мы это будем делать вместе с братом Антоном, как пастора, мы тоже здесь разделили наше участие, я буду преподавать крещение, а брату Антону более такая возвышенная доля досталась в этот раз. Он будет Слово проповедовать, слово, которое есть что? Ничто иное, сила Божия. Да? И поэтому мы таким образом совершим. К сожалению, еще раз в связи с ограничениями, мы не можем устроить чаепитие и много взять времени для того, чтобы поздравлять и так далее. Да? Поэтому сразу не потому что ваши сердца столь скупы на все это. Но давайте все-таки быть послушными тем предписаниям, которые мы взяли на себя, что мы, как законопослушные граждане государства, будем им подчиняться. Это что на следующей неделе? Сегодня у нас сейчас по окончании, буквально после молитвы, 10-15 минут, и мы соберемся на членское собрание. Еще раз, членское собрание, где мы должны дать голос свой, что мы согласны преподать этим пятерым водное крещение. Мы их готовили, но как это и у нас, и по Писанию мы это видим правильно, остаться для того, чтобы, еще раз выслушав тех, кто с немецкого, сейчас, дав возможность им помолиться, помолившись о них, мы сказали, мы, как Церковь, благословляем их на этот шаг, мы о них молимся, мы говорим «да», на то, чтобы они приняли это водное крещение. Поэтому по окончании 15 минут перерыв, и мы начнем наше членское собрание. Сюда еще подойдут с немецкого служения, но у нас достаточно еще мест для того, чтобы так, не превышая этих норм, не нарушая их, сделать все это. У нас будет еще кое-что кроме этого. Я это объявлю уже на нашем членском собрании. Поэтому давайте... Встанем для молитвы, для заключительной молитвы, и тогда у нас будет небольшой перерыв до половины второго, и, пожалуйста, проходите сюда. <coughs> Еще одно да, объявление, э, Света, напоминает мне, чуть дальше, 2 сентября у нас, это будет среда, 2 сентября в 18 часов у нас, у нас будет семья Кирневых. <coughs> Если кто помнит, они именно Господом призваны нести Евангелие, в страны ислама, <смех> в Малой Азии, или на Ближнем Востоке они сейчас там все это свое служение совершает. Поэтому благодарю всех прийти сюда. Нам нужен вот этот толчок. Нам нужно загореться для молитвы, для участия во всем то, что Бог делает сегодня, достижения этого мира. Давайте будем молиться. Чтобы <смех> еще Бог Отец, благодарим тебя за эту благодать в которой стоим, в которой созидаемся, которая есть научающая благодать для того, чтобы мы через Евангелие, которое суть есть сила Твоя, могли приходить к более глубокому познанию этих взаимоотношения, посредством полного доверия Тебе и послушания Тебе идти путем Господа Иисуса Христа. Моримся сейчас уже и о тех, кто это желание изъявил. Они были в этом процессе научения, Господь, э, подготовки к крещению, чтобы на этом членском, которое будет сейчас по совершению этого небольшого перерыва, чтобы там мы, Господь, могли, имея это единство с Тобой, единство друг с другом, могли порадоваться этому событию, которое Ты позволяешь нам радоваться, Господь, а тех, кто сегодня, как ученики, желает заявить еще раз о принятии или о желании следовать за Тобой в качестве учеников. Мы просим Господь соверши это, позволь нам, Господь, все это и довести, когда 30 го следующего воскресенья все это будет осуществляться, все это сделать, тому чтобы это как раз отражало славу Твою, потому что мы ничего большего не можем из себя. Но в духе Святом, послушание истине, позволь это сделать. Тех, кто пойдут в следующую неделю на работу, на учебу, Господь, по каким-то терминам, Господи, везде нас везде нас веди, руководи, чтобы, что бы мы ни делали, делали все словом, делаем ли с учетом, что делается пред Тобою, Господь. Дай, Господь, чтобы это все нас руководило к тому, чтобы Господь действительно могло в Духе Святом быть в нашей жизни, как плод, как результат, Тебе угодно. Ибо Ты определил нас к совершению всех этих дел, дел добрых. А те, кто находится на бодрой болезни, Господи, таковых их поддержи. Врачуй, Господь, кто в немощи по уже преклонности лет их, Господи, поддержи. Но, как и сказано в Писании, уповающие на Тебя и живущие Тобой, Господь, они будут как кедр, как пальма, которая посажена при подохах, вот как дерево, приносящее плод во всякое время, плод своевременный. Поэтому, Господь, пусть каждому из нас из милости Твоей и из благости Твоей даровано будет во всякой нашей жизненной ситуации. А Тебе, нашему Богу, за все благодарение, честь и слава, как нашему Богу, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.